А, он, так, и, так и так можно снимать. В общем, первый запуск электростанции SCAT УГБ 5500Е. Оригинальный двигатель Honda GX390 запускается как от кнопки зажигания, так и присутствует блок автоматики. В общем, очень неплохо.